Друзья, все вы знаете, что основная задача хабера сделать так, чтобы e-commerce и интернет-магазины зарабатывали больше. Но также вы знаете, что для того, чтобы продвигать свои товары и зарабатывать больше, необходим не только один инструмент, необходим целый комплекс инструментов, грамотная стратегия продвижения. Это и выбор платформы, определение целевой аудитории, и дропшиппинг, и финансовая составляющая. И, естественно, стратегия возврата ваших клиентов и увеличения LTV. Научиться всему этому достаточно сложно, и большинство из вас проходит очень. Очень длинный путь с кучей преград, камней и граблей. Но можно пройти этот путь гораздо проще. Мы собрали самых крутых деятелей в своей сфере. Это и специалисты, которые запускали огромное количество интернет-магазинов, и финансисты, которые помогают e-commerce этот бизнес поднимать на рынок и делать его выгодным. Мы собрали для вас самый полный курс по e-commerce, который только есть сейчас на рынке. Этот курс длится 6 месяцев и покрывает полностью весь спектр задач, с которым сталкивается e-commerce в Украине. А для участников Хабер есть уникальная скидка 20% на этот курс. Все, что вам необходимо, это просто сказать, что вы пришли с Хабер. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал, а вы зарабатывали больше, кликайте по ссылке над этим видео, переходите на сайт, оформляйте заявку и увидимся с вами на курсе.